Спецоперация или война? Конечно, война. Однозначно война. Не будет сейчас случайных решений и вынужденных решений. Да, придется понервничать. Риски и ставки огромные. Все, детский сад закончится. Эта война коснется всю Россию, каждую семью. Всем русский мир и слава России. Это Всеволод Траченко и проект «Форпост около войны». Сегодня новости о войне мы все больше узнаем не через телевизоры и официальные СМИ, а через телеграм-каналы и видеопроекты конкретных людей с именами и фамилиями. Эти люди сегодня стали главными рупорами правды о происходящем на фронте и в тылу. Я говорю о военкорах, и сегодня мы пообщаемся с одним из самых известных отечественных военкоров, автором медиапроекта «Варгонза» Семеном Пеговым. Семен сейчас находится здесь, как бы, и в таком неудобном положении, в принципе, да? да? нормально. Дает положение. интервью и умудряется еще, как бы, при раненой ноге. Кто не знает, Семен получил ранение, наступив на э, лепесток. Ну, не наступив, э, потому что, ты сейчас, э, если бы я наступил, у меня бы реально стопой оторвало, я его, как бы, задел. Ну, муцнула, угу. вот как это говорят в Донецке. Как родился проект Варгонзо? Почему такое название? Он за... Это когда, это в некотором смысле антижурналистика. Yes. Это когда ты не претендуешь на объективность от а слова вообще. Это когда ты наоборот максимально субъективно рассказываешь о том, что происходит, пропуская все через себя. И где журналист является одним из, собственно говоря, героев происходящих событий. Он описывает свои эмоции, свои впечатления, в том числе, да, там и от прямого лица все рассказывает: спецоперация или война? Конечно, война, однозначно война, и э, спецоперация это один из эпизодов, наверное, войны, можно так сказать, потому что война началась в 2014 году, совершенно очевидно, с того момента, когда был совершен кровавый госпереворот в Киеве, я работал на улице Институтской, э, когда там неизвестные снайпера расстреливали. До сих пор почему-то неизвестные, хотя все карты в руки Киева, он мог, это преступление за эти восемь лет. Ну, так кому э -э понятно, что и неизвестные, потому да, что да, карты да. в руках у тех, кому нужно, чтобы они оставались да, неизвестными. Да, да, да, Ну, понятно. Да, <coughs> конечно, я еще в тот момент не понимал, что это война уже начинается, да? Хотя тот же мотор э Моторова, мой друг Арсен Павлов, и говорил, что когда я увидел, как бы когда кричат москаряку на геляку, я уже понял, что война да, неизбежно Но я сейчас убеждаю, что тогда война и началась, и то, что э, в Славянске э, неонацисты начали там некое АТО, как они это называли, все это, конечно, уже было для меня очевидно, что это никакое не АТО, и никакие там не просто митинги или что-то еще, что это реальная война, и что она рано или поздно перерастет в нечто большее, чем там противостояние просто каких-то там стрелковских ополченцев и украинских военных. что то так и произошло, это просто сама логика событий диктовала. А тут уж можно как бы этот отдельный эпизод называть там специальной военной операцией, не специальная военная операция. Но в целом это действительно эпизод как бы, большой войны, которая длится уже. Ну, фактически больше, чем 8 лет. Угу. Где сейчас, по-твоему, главный театр военных действий? Да, везде, по всей линии, соприкосновения, я даже не могу сказать, какой фронт э, менее важен там и так далее. И если мы смотрим на север, там где границы с Харьковской областью, ЛНР, там э, все дела. Очень важные и принципиальные, конечно, вещи, которые связаны прежде всего и завязаны с водоснабжением, Это уже Донецка, это ну, как бы, блин, жизненно необходимые участки фронта, если там вопросы не порешать, то действительно, вот э, здесь ты приезжаешь, здесь вода из-под крана э, течет и... Это уже большое счастье, потому что у нас в Донецке вот дают два часа раз в 3 дня, uh -huh. И я уже забыл, что такое чувствует себя белым человеком, поэтому это кайф, да, когда здесь есть вода. И для Донецка вопрос стоит действительно остро, и этот вопрос зависит от фронта как раз северного, да, например. Далее берем середину, да, там Донецк, Углидарск, Углидарское, да, направление. Это экзистенциальный вопрос для существования самих жителей Донецка, по которому херачат изо дня в день. Сегодня, ночью и накануне, прямо в центр был прилет э, из Авдеевки, наваливают постоянно из тех рубежей. И, конечно, пока мы не отодвинем противника от Авдеевки, от Углидара и не выйдем на границу Донецкой области, ну, нельзя все у себя безопасности в столице теперь уже как бы вот Донбасской, русской весны в городе, Донецк. И что уж говорит, конечно, и Херсон, и Запорожье, наш Южный фронт, они на сегодняшний день экзистенциально важны там не точка, не только с точки зрения политической, конечно, но и да, мы понимаем энергодар, атомная энергетика, здесь там дамба, Каховская ГЭС, вещи, которые в стратегическом плане имеют огромное значение. То есть вот все этих как бы три участка если мы их условно да там разделим на юг да там центр и mm -hmm. север да они принципиально важны и вот какой-то из них сказать что о этот важнее этот нет такого никак но сейчас внимание общественности уже несколько недель приковано к Херсону я понимаю лишь одно что с приходом Суравикина это командующий сейчас военной операции всем театрам военных действий мы, конечно, уже стали действительно вести по-настоящему серьезную шахматную игру. И война – это реально шахматы, причем шахматы, когда стоит несколько досок, да, на каждом участке фронта, mm -hmm. да, и нужно как бы уметь играть на всех одновременно, да? очень сложные различного рода комбинации. И... Я понимаю одно, что не будет сейчас случайных решений и вынужденных решений Или решений, которые продиктует нам противник, потому что мы сами теперь уже ведем определенную игру Все сейчас взвешивается и каждый шаг он действительно делается осмысленно А, а, а не потому что какая-то паника и все остальное Если общество будет все знать если им суровикин будет рассказывать и приходить по телевизору рассказывать обществу о своих планах настоящих да, ну, то мы понимаем что это абсурд и да придется понервничать придется понервничать и <сؤال> <сؤال> риски и ставки огромные и война то есть мы не как бы все детский сад закончился просто он закончился не и, как бы, железные дороги взрывают В Брянской области да? Обстреливают Белогородскую область Курскую область Эта война, это уже не просто Реально там Какие-то тут разборки на, крайней, на крайних империях Нет что, Эта война коснется всю Россию Каждую семью И она не закончится ни завтра, ни послезавтра И в этой войне может случиться Все что угодно понимаешь? Во время этой войны войны наши танки могут оказаться в Варшаве, а их подразделения могут оказаться под Ростовом. Все может быть. Это реально очень как бы, серьезные события сейчас разворачиваются. исторические. Прямых аналогов им как бы нет. Ну, конечно, там была Великая Отечественная война и так далее, и так далее. И каждая война одновременно по-своему похоже и никогда не бывает одинаковый. Конечно же, очень многие вещи, которые тогда были нормальными, ненормальными, сейчас тогда не было там беспилотников, и, и, беспилотной авиации и многих других вещей. Да, но то, что это глобально идет война, я убежден на процентов Мы же все понимаем, что с той стороны не только Киев воюет, но еще. 50 стран. Глобальный условно, запад. Да, да, глобальный запад. И не нужно как бы этого с одной стороны перед этим как-то там вот э с лицом приседать, О, и вот я тоже это вот не всегда понимаю, там же натовцы, О, они что, как бы не люди, что, они киборги, украинские военные, э -э -э, как они себя называли, да, что mm -hmm. они там киборги, или что, да, и что, ну да, пришли натовцы, да, ну да, такие же вот они солдаты, давайте конкурировать с ними, это нисколько как бы не оправдывает э -э, наших неудач. То, что пришли натовцы. Нужно побеждать, значит, натовцев и готовиться их побеждать. Что было в сентябре? Что случилось с Балаклеем, Купинским, Изюмом, Красный Ну, брат, я думаю, что действительно была недооценка с одной стороны противника, с другой стороны попытка отдельных, как бы там, людей, принимающих решения, ответственных за эти решения, скрыть, собственно, и простить выражение, <и> да, и вот эта наша тема, классическое начальство не любит плохих новостей, да? что когда у меня реально, да, там вот у меня херовая ситуация на фронте, но я э, не скажу своему старшему командиру, чтобы его не расстраивать. Да, что это ужасно. Это ужас, это бич. Это прямо реально причина трагедии. Критика на войну допустима? Конечно, допустима. Она должна быть трезвой и здоровой. И нужно и у критики должны быть Как бы грани определенные Да, например, да Есть моменты, надо говорить Что у нас разве нет потерь Есть потери, да, и где-то тяжело Об этом тоже надо говорить Где-то реально просто откровенная глупость Саботаж там Или безалаберность Преступная халатность, понимаешь Если мы все про все это будем молчать То, я не знаю ну, как бы Реально хотя бы Когда э -э -э -э наконец-то, да, там и общество, и вообще журналистское сообщество стало э, более честно работать. Я не говорю, что, э, ну, на самом деле, как бы вот э, изначально там у меня никаких иллюзий не было, что там, типа, у я не верил в то, что там мы сейчас тип возьмем за два дня и все остальное. Я понял, что будет тяжело. И рассказывал о том, что тяжело, да, и до того, как... Там сейчас все там некоторые говорят, ох, а что это там, военкоры раньше молчали, а только в сентябре там mm -hmm. разошлись. Ну, посмотрите, вот там мои, например, интервью в июне, которые я давал. Для... Приезжал в Москву, мне у меня интервью, что я рассказывал на самом деле про предательство, mm -hmm. про то, что нужно пацанам что помогать и так далее, и так далее. Никто из нас не молчал, и, может быть, просто этот голос не был наш услышан. И тоже воспринимался где-то маргинально. Ну сейчас и тот же Влад Владлен, да, опять же, они писали много о недостатках о том, что нет коптеров того, всего пятого, десятого. Просто в сентябре как жалко, что услышали все это после того, как произошла трагедия. Да? Угу. Но радует то, что услышали и нормальная, здоровая критика, э, здоровая критика, да. Э, что, например, было даже, блин, в сталинские времена репрессий, когда, ну, там много примеров, когда реально, ну, тем не менее, несмотря на, на жесткую там всю эту цензуру, даже тогда журналисты действительно могли себе позволить там рассказать, как есть на самом деле, чтобы кто-то там мог совершить ошибку, где-то mm -hmm. у нас провал на фронте, Такое случается? Министерство обороны вас не любит? Вот скажи, пожалуйста, ты попал вот в тот замечательный список девяти, где был Владлен, где Стрелков, а... Кристина Потопщик. Ну, смотрите, давайте тоже так не будем общать. Нету никакого Министерства обороны, как одной монолитной организации, uh -huh. понимаете? Как и нету там администрации президента, это же как бы вот не одна личность какая-то коллективная, вслепленная там из многих uh -huh. людей. Есть люди, которые совершили определенного рода ошибки. И они очень хотят прикрыть свои задницы. Да, тем людям, которые работали честно и добросовестно, им как бы бояться нечего, и они мои друзья, да, как, ну, по большому счету, и мы друг другу друзья. И мне сказать, что меня Министерство обороны не любит, но это бред. Куча есть у меня там друзей, генералов друзей, и кто помогает, порядочных генералов, которые воюют по-честному, которые стараются наверх доносить все как есть. Но есть люди, которые объективно там, кто-то проворовался, кто-то кто забрался, да, там, Список был и... или это вброс? Ну, вброс. Если я первый об этом написал, ты спрашиваешь, брос? я сделал или нет. Конечно, это не брос. Я знал о том, что этот список был до того, как написать еще дней за 10. И очень тщательно, и проверял эту информацию через одни источники, через другие, mm -hmm. в одних службах, в других службах. И это был как бы хорошо взвешенный и подготовленный пост. Я прекрасно понимал, что это не является позицией всего Минобороны. Ну это оттуда? Ну, это Из тех люди, кругов. люди, которые связаны с mm -hmm. этим, понимаешь? Я не хочу сейчас тоже называть какие-то фамилии конкретные, но я их знаю реально. Да? А, ну, если я могу, смогу это как-то вот именно документально да, доказать. Но то, что у меня есть, то, что эти списки существовали, у меня никаких э, сомнений. Нет. Ноль. Друзья, просьба проекту «Около войны» – важна обратная связь. Мы стремимся быть актуальным, интересным, живым проектом. Поэтому активнее комментируйте ролики и задавайте свои вопросы. А если у вас есть предложение, тематик для новых выпусков или кандидатуры людей каким-то образом интересных с точки зрения СВО от бойцов до экспертов, а тем более если вы знаете этих людей лично и они готовы были бы дать интервью проекту «Около войны», пишите в комментариях к ролику. Много ли сейчас вообще военкоров на фронте? Ну, слушай, мне сложно сказать, ну, мне кажется, очень много. Сейчас просто время военкоров. Сейчас, ну, просто... Я вот не такой, знаете, этот снобист, кто говорит, что, о, военкоры это, типа, там, такое дело, некий, неких избранных, там, вот, там, я не знаю, рыцарей круглого стола. Угу. Нет, я как бы вижу, что очень много клех, ребят, там, молодых, дерзких, которые просто... Не стесняются попробовать себя в этой профессии. Я вот ко мне сейчас ребята приходят вообще не связанные с журналистикой работать. У меня там сейчас приходит, собирается ко мне прийти спецназовец один работать воинкором. Журналистом именно, он mm -hmm. уже там пишет для меня колонки. Вот ему интересно, он заморачивается, пишет колонки. В чем человека нет никакого образования, он реально сам образованием занимался, сам все читал познавал и так далее, и так далее. Зато у него есть неплохой практический опыт и понимание военной стороны дела. Да, например, вот сейчас парнишка, вот у нас новая звезда э, нашего канала, Руслан Хакиев, вот здесь тоже приехал на форум, сейчас скоро помчит на передовую. Это морпеха из 110-й севастопольской бригады. Mm -hmm. Мы с ним познакомились в Марике. Они только что взяли штурмом завод Ильича. их перебросили брать штурмом сразу же в этот же день, а зов Они были на нервиках такие все как бы заряженные злые. Я к ним там подскочил взять интервью. мы чуть-чуть они меня начали типа ну ну понятно, они как бы им до тебя было точно. и тут я и они такие да вот там вы только этих денеров снимаете, нас тут как будто бы нет там сюда говорю так что проблема давайте и Русик тогда мне дал такое как бы остроумно злое интервью. Реально, я считаю, это одно из лучших интервью. Он там, ну, прям, клевое. Харизматичное такое. Он там, правда, лицо не открывал и так далее. Встретили на Азов стали, ребята из морской пехоты российской, как я понял, с города Севастополя. Ну, расскажи, на Ильича жестко было, самые такие моменты, когда действительно, ну, бои были серьезные. Жестко, знаете, когда было? В августе, в августе в Крыму жестко, вот когда солнце светит. И там на пляже лежишь, вот да, обгораешь жестко, а здесь, ну так, ну такое себе, ничего страшного на самом деле. А. Ну оно прям многим и зрителям тогда зашло, и он, ну, э классно это все сказал, сформулировал тогда, в общем-то, все наши общие настроения. Вот, а у него закончился контракт, и я что-то начали там переписывать, ну, контактами тогда обменялись. Я говорю, а не хочешь попробовать? А чего нет? И сейчас вот-вот, чувак, который вообще как бы не имел отношения ни к журналистике, mm -hmm. да, ни к военной журналистике. Но вот тут вот, пытается найти себя. У него неплохо, кстати, получается. Смотрите наши выпуски, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы и каналы наших гостей. Помогайте раскрутке, репостите нас. Поддерживайте наши проекты рублем, словом и делом. Ссылки будут указаны под видео.